Я наконец-то посетил и, что называется, на себе прочувствовал вот эту загадочность и какую-то метафизичность тренинга Аллы Днепровской. «Трансформируем убеждения и находим ресурсы». И я действительно нашел такое мощное убеждение, которое очень долго определяло мою стратегию в жизни. И так бывает часто, когда мы думаем, что это случайность или это не знаю это воля небес. а на самом деле это мы сами запускаем один и тот же повторяющийся сценарий я его нашел я этому очень рад я знаю над чем работать у меня просто выросли крылья я понимаю сколько я могу теперь сделать я всех вас приглашаю если вы готовы действительно изменить свою жизнь если вы хотите сделать большой серьезный шаг свое будущее, приходите на тренинг АУЛЫ, трансформируем убеждения и находим ресурсы, потому что вы реально найдете свои убеждения, вы их трансформируете, и вам откроется такое поле ресурсов, что вы сами удивитесь своей силе и своим возможностям.